здесь подскажите, как правильно избавиться от старых фотографий. Вы говорили когда-то, но я не придала этому значения. Сложите их в коробку, положите куда-нибудь. Старые фотографии, они нам нужны. Детям показать, вспомнить прошлое, знаете, оно же забывается. Но делать из старых фотографий культ, клеить на стену, молиться перед ними, там желать всем счастья, этого делать не стоит. Старые фотографии закат затягивают нас прошлым, прошлое, а это плохо.